Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ярослав. Я менеджер ипотечного кредитования и инвестиционной компании развития. Сегодня я расскажу вам об основных изменениях на рынке ипотечного кредитования. С 3 июля размер максимального кредитного лимита по программе государственного субсидирования «Ипотека-2020» увеличен с 3 миллионов до 6. Это позволит вам приобрести квартиру в большей площади на новых выгодных условиях. Также в рамках данной кредитной программы снижен размер первоначального взноса с 20 до 15%. Покупая квартиру в жилом комплексе «Южный квартал», наш ключевой партнер Сбербанк России предоставляет дополнительный дисконт от базовой процентной ставки в размере 0,3% при использовании сервиса электронной регистрации. Данное предложение действует до 1 февраля 2021 года. Друзья, сейчас самое лучшее время для покупки квартиры в ипотеку. В жилом комплексе «Южный квартал» мы поможем оформить вам все необходимые документы и подобрать идеальную квартиру. Если вам необходима консультация ипотечного специалиста, звоните по номеру, который видите на экране.